Как работать с прокрастинацией? Ну, это, знаете, когда нужно сделать сегодня, а ты откладываешь на завтра. Вот то, что можно съесть завтра, ты не откладываешь на завтра, ты это съедаешь сегодня. А то, что можно сделать сегодня, можно... Работа же не волк, лес не убежит, будет где-то рядом. И вот мы прокрастинируем, тоже модное слово, не все его выговаривают. Очень часто задаемся вопросом, на меня напала прокрастинация, что мне нужно сделать, как можно с ней справиться, какие способы мне помогут ее преодолеть. Есть один крутой способ, очень мало кто может им воспользоваться в самостоятельном режиме, и об этом все наши проекты, вся работа, индивидуальные консультации, наши большие какие-то проекты, нужно осознать, нужно осознать прокрастинация лень и часто даже депрессия потери энергии сводятся к тому что наш организм по какой-то причине считает это действие бессмысленным что мы можем занести в этот режим надо написать диплом прокрастинация надо выйти э, знаю, в спортзал пойти прокрастинация надо поставить цели запланировать дела расписать какой-то свой график переносим мы сделаем это завтра сейчас некогда этим заняться но по сути в этот момент просто наш организм включает включает функцию самозащиты, он говорит это бессмысленное действие. И тогда э, встает вопрос, а почему мой организм считает это действие бессмысленным? И вот когда мы работаем над осознанием этого вопроса, когда мы работаем, над поиском э, источника того, что наш организм считает это действие бессмысленным происходит свободное, спокойное автоматическое избавление от такого странного и неприятного механизма, как режим прокрастинации.